приветствую ребята на моем классном канале по инвестированию на связи деньги инвестор подпишитесь на мой канал колокольчик нажмите лайки авансом поставьте инвестирую в различные направления различные проекты в интернете публикую на своем канале новости и в телеграме также даже больше еще новостей. поэтому подписывайтесь Телеграм также, потому что там первая информация публикуется самая важная, а потом уже, возможно, на ютубе. Поэтому, ребята, ссылочка будет на телеграм в описании. Сегодня, ребята, у нас тема видео проекта Дуинова. В общем, предложил своей подруге про проинвестируй данную технологию, как бы очень перспективная технология. Вот он говорю, инвестируй, и в будущем очень можно хорошую прибыль из этого извлечь. На что она мне как бы, вот, отправила такое сообщение. И как бы сегодня хочу по этому поводу поговорить с вами, ребята. Возможно, вы тоже участвуете в этом проекте. Или вы только собираетесь инвестировать в проект двигателей Дуйнова. Поэтому это видео вам будет крайне полезно посмотреть до конца. И уже точно для себя принять решение, хотите вы, вы здесь участвовать или нет, ребята. Так вот, сообщение следующее. То есть она написала, юридически Solar Group зарегистрирована на территории Вануата. Solar Group, ребята, это компания, которая занимается привлечением финансирования в данный стартап для его дальнейшей реализации. Чтобы, Ну так, чтобы вам было сразу понятно, что за Solar Group. Вот, то есть юридически Solar Group зарегистрирована на территории Вануата. И какое оно вообще имеет отношение к производственному предприятию, а также разрешение споров в суде Великобритании, вызывает вопросы. Вануату это вообще там остров вблизи Великобритании, ребята, так, ну, чтобы вы имели в виду. И многих это пугает реально, поэтому хочется вот решить этот момент. То есть, во-первых, она говорит, что нам да остается верить им на слово, и ну, там есть вообще какой-то документ вот в этом доступе, который регулирует взаимоотношения этих компаний. А во-вторых, при возникновении там, споров, да, придется ехать э, решать разногласия в Великобританию. Понятно, что за тысячу долларов никто не поедет. Так что мы, юридически, ребята, не защищены. Вот, поэтому давайте по этому поводу поговорим сейчас. Ребята, проект Дуинова уже собирает ну, около двух лет, привлекает финансирование, да, и стремительно развивается. То есть достаточно очень быстро, очень. Э, Шустро он выполняет все свои намеченные цели, э, планы. Среди всех стартапов, вот реально вот э, проект двигателя до иного, один из самых динамично развивающихся. Поэтому мне он э, лично нравится. Вот, но большинство как бы до сих пор не верит, видя э, многие результаты, которые были сделаны на протяжении этих лет. Вот, поэтому в сегодняшнем видео я вам помогу разобраться в нем глубже, да, с точки зрения документов, патентов и все в этом духе, чтобы вы э, там обрели какую-то уверенность, к примеру, если вы только решили или вы сомневаетесь в этом проекте, поэтому давайте об этом поговорим. Откуда вообще идут вот эти возражения? Начнем с того, откуда? Ну, от неизвестности в первую очередь, да. То есть вы, когда в чем-то не разобрались, конечно, вы, соответственно, и не будете сюда инвестировать поэтому давайте разберемся вместе также идет возражение от вашего страха от возможной лени которая вам э, не дает да, найти время чтобы разобраться в этом проекте глубже и досконально поэтому в этом видео я вам просто помогу реально поэтому досмотрите видео до конца ну начнем с того что это не хайп сразу просто я как бы участвую сразу говорю иногда и в хайп проектах и публикую на своем канале различные хайп направления где я инвестирую в хайп направления вот ну говорю здесь что это не хайп ребята это именно инвестирование да, в перспективную технологию то есть у вас есть вообще возможность шикарная стать а, совладельцем акционером у данного российского промышленного стартапа предприятия вот, то есть вы можете уже сейчас купить долю в бизнесе и получать в дальнейшем дивиденды от той прибыли, которую он будет генерировать, ребята. И в целом у вас есть вообще возможность следующая, стать акционером, держателем ценных активов, которые в перспективе очень могут многократно вырасти. Поэтому в этом видео, то есть на моем канале есть полная презентация данной технологии, Ссылка, подсказка будет выше, то есть вы можете кликнуть, сразу посмотреть. Либо же ссылка в описании, вы можете найти и посмотреть это видео. На канале публикую новости по этому стартапу, какие-то важные, ключевые. Поэтому, я думаю, вы найдете время, чтобы изучить его. Так, друзья, в этом видео, конечно, я не буду там да, опять рассказывать о презентации, что он собирает деньги, то есть, что вы получите и так далее. Ну, то, может, в конце видео чисто так напомню вам, какие здесь есть возможности инвестирования, сколько можно инвестировать и какую можно в перспективе извлечь доходность. Вот, сегодня затронем тему документы. Какая же тут присутствует взаимосвязь? Ну, смотрите, двигатель Идуинова, он собер, получается... То есть реализовывается группой компаний. Три компании здесь принимают участие. Это SovelMesh. SovelMesh это занимается SovelMesh разработкой электродвигателей непосредственно да, по технологии «Славянка». То есть это будущий инновационный центр. Далее это АИС и ПП. То есть это автор и держатель технологий совмещенных обмоток «Славянка» и научно-производственное предприятие да, технического внедренческого типа так сказать дальше solar group это уже венчурный инвестиционный фонд организаторы процесса привлечения денег в данный стартап в стартап совал мэш вот поэтому эта группа компаний занимается реализацией проекта двигателей Дуинова. с этим понятно да сколько будет вообще зарабатывать сывал данные, данные какая прибыль вообще, в каком размере, то есть, чтобы так приблизительно понимать. То есть, средняя рыночная стоимость одного выполненного заказа на проектирование электродвигателя, ребята, от 50 миллионов долларов и выше. То есть, это огромные деньги. То есть, в активе Soul SoulMesh уже имеются там десятки клиентов, да, с которыми вот подписаны договоры о сотрудничестве. И смотрите, как будет вообще распределение денежных средств. Допустим, Поступила а, прибыль а, в компанию, соответственно, дальше она будет распределяться следующим образом, то есть 49,5%, то есть половина прибыли идет на выплаты дивидендов инвесторам Solar Group, остальная часть идет на Ais и Pp и а, небольшая часть на сам менеджмент, то есть на развитие компании, то есть половина на развитие, половина инвесторам на выплаты дивидендов. Вот. Ну, дивиденды, ребята, это одно дело. Ну, вы же еще покупать э, ценные акции, активы, которые в перспективе могут очень многократно вырасти, потому что это перспективный рынок. То есть даже вам, для примера, вот акции Microsoft 47 раз выросли за 10 лет на дистанции. Google э, в 10 тысяч раз за 16 лет акция Apple 68 тысяч раз за 38 лет. То есть и акция Alibaba там почти короче 4 миллиона раз за 18 лет. То есть это статистика самых успешных, одних из успешных компаний, ну о которых вы знаете наверняка. Таких компаний много различных. И двигатели дуйнова имеют ä, ä, тоже огромный потенциал, именно рост акций их тоже имеет огромный потенциал в будущем. Поэтому, ну, я так считаю, ребята. Вы можете как бы не верить, ну, я так считаю, ребята. Поэтому вы можете купить вообще за небольшие деньги э, огромную часть э, долей в компании, да, которая в будущем очень принесет огромные капиталовложения. Капитал именно принесет огромные, ребята. Вот, с этим понятно, да? Давайте перейдем теперь к документам. Дальше, друзья, смотрите, есть вот такой документ, который свидетельствует о том, что Совел является резидентом особо экономической зоны. То есть давайте его вообще проверим. Возможно это Photoshop, подумаете, да? Поэтому давайте его проверим. Ну, ну и прежде чем проверить этот документ, сразу вам расскажу про вот этот документ договор с ОСЗ Технополис Москва. То есть это договор между рядом компаний. Договор, который говорит о том, что Особая экономическая зона обязуется выделить землю для строительства конструкторного бюро. Чем, по сути, ребята уже и занимаются. То есть, есть уже активная работа строительства этого конструкторного бюро. То есть, есть у меня видео на канале, вы можете посмотреть их, как происходит процесс. Вот. То есть, это уже в прошлом, это уже началось активное строительство. В этом договоре, то есть, тут подписание документа между тремя лицами. То есть это руководитель департамента инвестиционной промышленной политики города Москвы, Прохорова. Дальше это исполняющий обязанности генерального директора акционерного общества, экономическая зона Зеленоград, Ищенко. И э, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, Сувалмеш Яковлев, ребята. То есть в этом документе все это четко прописано, ребята. Если вам нужна ссылка, я вам дам этот документ, вы можете мне написать, я вам все это... Дам ссылки на эти все документы. Друзья, теперь мы проверим с вами свидетельство, которое утверждает, что Subvolmesh является резидентом особо экономической зоны. Давайте это проверим, чтобы понимать, да, может это не какой-то фотошоп реально. Поэтому давайте это все сверим. Далеко ходить не нужно, нам нужно просто перейти на официальный сайт Москва. находится он по адресу техномосква.ру. То есть, здесь, по сути, собрана информация о резидентах, кто заключает контракт с Технополис Москва. То есть, это, по сути, драйвер новой промышленности Москвы. Да? То есть, тут развитие происходит, инновации, экосистемы города, то есть, путем предоставления да, максимально там, благоприятных условий для размещения там, российских, зарубежных, а, высокотехнологичных ребят, предприятий различных. Вот, то есть, это официальный ресурс ребята вы переходите в раздел резиденты дальше вы выбираете дальше вы выбираете энергоэффективные технологии и дальше вы можете здесь найти наш с вами совмеш все как бы на этом я считаю достаточно смотрите дальше на этом сайте вы по сути можете вести переговоры для заказа двигателей под ваши нужды Поэтому вот такой сюжет, ребята. Переходим дальше в раздел «Наши партнеры», и мы видим э, здесь Solar Group, ребята. Через данную компанию мы и инвестируем, то есть это инвестиционный фонд, через который мы инвестируем и покупаем долю в бизнесе, в двигателе Дуйнова, ребята. Вот вам и вся взаимосвязь, которую э, утверждает, что это действительно документ подлинный. То есть, который свидетельствует о том, что SovelMesh является действительно резидентом особой экономической зоны. С этим понятно, да? Поехали дальше. Проверяем патенты, ребята. Вот как проверять патенты? Сейчас эта информация вам будет вообще в целом полезна, да? То есть, вы можете ее в будущем когда-то применять. Ну, в целом она вам пригодится реально. То есть, вы находите... Ну, патенты вообще где можно найти? На uh, сайте Solar Group, также на сайте SovelMesh. Мы переходим, допустим, на сайт Solar Group. Кстати, патенты можно проверять двумя вообще способами. То есть, это либо а, на федеральном уровне, ну, то есть на государственном уровне. А, то есть есть такой сайт ру а, а, ребята. Здесь, по сути, и ну, предоставляется да, информация о текущих патентах, которые вообще есть в целом в России. Вот. Поэтому, смотрите, переходим на сайт Solar Group, переходим, допустим, в конец сайта, находим любой патент, который вам хочется проверить. Выбираем его, соответственно. Очень важно здесь, ребята, отличать эти патенты. То есть, они есть двух видов. К примеру, есть патент на изобретение и на полезную модель. Соответственно, когда вы будете искать на этом сайте определенный патент нужно указывать еще уточнение либо это изобретение либо это полезная модель то есть если вы перепутаете вот эти данные то соответственно вы не найдете нужный вам патент К примеру вот выбрали мы один из патентов на изобретение номер такой-то такой-то 25 38 266 на сайте мы выбираем Раздел изобретения, Дальше мы выбираем, ну, вписываем 25, 38, 66 и дальше набираем «Поиск». После чего наш патент находится и все, мы увидим все эти данные по данному патенту, ребята. С этим, я думаю, понятно, да? Я считаю, это очень круто. Как еще можно патенты, к примеру, находить? То есть можно обычным способом, народным, да? То есть просто в Яндексе вбиваете номер патента и ищите уже соответствующий патент. Ну это как бы такой так себе способ. То есть через данный сайт fips.ru можно вот, находить ä, всю информацию о патентах. Вот Я считаю это очень ä, круто. Дальше, ребята, поговорим о компании АЭС и ПП. То есть, данная компания предоставляет, ну, представляет из себя участника Сколково. То есть, данное сообщество, как правило, выделяет различным грантам финансирование. Но проект дуино you know гораздо быстрее достиг результатов через народное финансирование. Поэтому он и использует начал как бы, использовать крауд краудинвестинг. Вот, ну, не в этом, не в этом, да, допустим, вы переходите на сайт Сколково, официальный сайт Сколково, дальше выбираете «Участники», нажимаете «Участники», дальше в разделе «Участники» вы вбиваете «АЭС и ПП». Вот, как только вы нашли АСИПП, вы переходите на информацию, где есть э, вся соответствующая информация об асинхронных двигателях, патентах. Руководитель, э, вот, Яковлев Игорь Николаевич, то есть тот человек, который указан в договоре, ребята. Вот, то есть тут есть патенты, вся информация вот эта полезная. Вот, Вот, и тут есть такая статья, тут есть такая статья, получается, называется «Самый эффективный электродвигатель в мире. Сложные вопросы к двигателям Дуйнова, новому проекту в Зеленоградской ОЭЗ. ОЭЗ, ребята. То есть в феврале 2019 года компания Сувел Mesh, реализующая проект двигателей Дуинова, получила статус резидента особой экономической зоны. В июне состоялось подписание договора на проектирование и строительство инжинирингового центра Валавышева. А в начале июля в состав учредителей вошел офшор из Вануату. Рассказываем, в чем инновации Дуинова, есть ли на них там спрос, что будет строить в Зеленограде, и зачем вообще проекту народное финансирование. Я как бы не знаю, что вас пугает что компания да, там находится в офшоре, то есть сейчас многие стартапы используют такой метод, чтобы обезопасить свой бизнес, это намного практичнее, то есть все стартапы, ну, многие стартапы, где я участвую, используют офшор, и как бы, что с того? Реально, как бы вообще не вижу ничего в этом страшного. То есть официальный ресурс Сколково почему-то да, не боится там распространять у себя такую информацию, а кто-то по этому поводу переживает, по поводу какого-то вануату. То есть на этой странице расписано о технологии, весь финансовый план и все в этом духе. Также информация, ребята, с публично-кадастровой карты. Вот Что здесь тоже можно полезного найти для себя. То есть тут следующая информация об участке, который выделили да, им для строительства и где уже ведется строительство конструкторного бюро «Соволмеш» от правительства Москвы. То есть почему-то компании выгодно, да? стать но ну, почему вот компании выгодно стать резидентом особой экономической зоны ну потому что друзья ну как бы минимальные налоги то есть много различных пульсов вообще в целом есть возможность выкупить землю за процент от кадраства и стоимости что в принципе они и собираются сделать да и вообще правительство вот москвы заинтересовано в развитии вот этих технологий до да, энергоэффективных есть даже закон который гласит, что необходимо развивать энергоэффективные технологии и при этом да, снизить энергопотребление, ну, то есть бороться с высоким уровнем энергопотребления. Поэтому им выгодно развивать данные технологии. Вот. И они даже этому содействуют. Они даже выделили им 2 гектара земли. Я изучал этот э, вопрос. Вот. То есть тут на данной странице написано, что им выделено конкретно тут 20 тысяч более 20 тысяч квадратных метров также информация о юридическом лице выписка из единого государственного реестра государственных лиц то есть здесь указана компания solar group когда она зарегистрирована номер регистрации где она зарегистрирована то есть в ануату да? вот теперь как бы проверим все это дело на другом сайте То есть переходим на финансовый регулятор в ануату. Сайт предоставляет информацию о различных компаниях, которые зарегистрированы в этой офшорной зоне. Смотрите, друзья, как проверить информацию о компании Solar Group. Вы переходите на официальный финансовый регулятор Вануату, дальше выбираете General Information, дальше How to Search, дальше Searching for a Company, второй раздел. Дальше переходите в конец страницы и нажимаете вот эту кнопку, click here, нажмите здесь. Вы можете сайт перевести на русский при желании, реально, как бы все почитать, это очень интересно. Так, вы можете, дальше смотрите, вы набираете в этом разделе solar group, solar group набираете, solar group, group, обязательно выбирайте раздел company и international, международные компании, дальше набирайте поиск, все, вот вы находите информацию Solar Group, номер регистрации такой-то, такой-то, дата регистрации 4 сентября 2017 года. Соответственно, вы сверяете все это дело с выпиской, со всеми теми данными, которые здесь указаны. То есть вы видите, ага, вы видите, получается, номер регистрационный номер. Давайте его сейчас найдем, этот регистрационный номер, вот в ануато. 15.043. То есть... Все, как я вам сказал, дата регистрации 4 сентября, ребята. С этим понятно, да? Поэтому вот еще вам еще один аргумент в пользу данного проекта, данной компании, ребята. Что еще вам такого интересного рассказать? Ну, смотрите. Поэтому как бы я вам вот реально наглядно все показываю, да, множество фактов вам показываю. Это вам должно приоткрыть хоть немного глаза уже сейчас. То, что это действительно серьезная вещь. Дальше есть сайт, где вы можете даже заказывать электродвигатель, да, технологии, по технологии Славянка, Дуйнова. Именно заказывать готовый электродвигатель. Уже сейчас начинают многие применять различные предприниматели в своем бизнесе этот подход. Сам же, наш, сам же проект, да, ну, не, компания не занимается изготовлением, а она как раз таки занимается именно разработкой этих двигателей. Что по сути с точки зрения получения прибыли намного доходнее. Вот. Есть даже, но факт не в этом, суть вы поняли, что уже начинают даже посредники подключаться к этому всему делу. Есть даже форум по совмещенным ободкам, тут вы можете реально найти людей, которые занимаются перемоткой этих двигателей, заказать у них а, все это дело индивидуально, если вы этим там, хотите заниматься. Да, то, потому что они все сотрудничают с компанией Дуйнова еще с далеких 90-х годов. Вот, в качестве лицензиата. То есть, если вам эта тема интересна, то вы можете здесь как бы найти друзей, ребята. Вот реально. Кстати, если вам все эти ссылки нужны, напишите мне, я вам предоставлю все эти ссылки, предоставлю все эти ссылки на полезные ресурсы. Реально. Пользуйтесь на здоровье. Ну и очень важный момент, друзья. Вы можете сейчас инвестировать у вас есть отличная возможность сюда проинвестировать. Либо просто проект дофинансируется и закроет вход, ребята. И вы не успеете здесь закупиться долей в этом бизнесе. Вы можете уже сейчас на текущем этапе, который уже в конце этого месяца может перейти на следующий. Конец марта, начало апреля, то есть на момент записи этого видео. Поэтому, друзья, торопитесь, принимайте решение. Вы можете вот на этом 12 этапе купить отлично, закупиться отличными, отлич, отличным количеством долей по выгодным дисконтам. Вы можете за 1000 баксов взять 224 доли в этом бизнесе. Номинальная стоимость одной доли после выхода на IPO 1 бакс, я считаю, отлично. Вот. Также вы можете за 3000 баксов взять. 774 тысячи долей то есть у каждого пакета есть рассрочка есть на 10 месяцев есть на 15 есть на 20 месяцев К примеру вы вообще можете так ну, заинвестировать прям на энтузиазме вы можете вообще 10 тысяч баксов заинвестировать и купить 2 миллиона 800 2 миллиона 820 тысяч долей что отлично ну, вы можете, конечно, и по рассрочке, допустим, вот, к примеру, вы захотели проинвестировать, там, я не знаю, там 5000 баксов, да? То есть вы можете рассрочку взять на 30 месяцев, на 20 месяцев. Конечно, по рассрочке в совокупности долей уже будет чуть меньше, но, в принципе, оно рядом количество. То есть вам ежемесячно нужно погашать платеж и выкупать э, свою равную часть долей. И постепенно закрывать свою рассрочку и постепенно выкупить все свои доли. То есть можно так инвестировать, друзья. Вот. То есть вы можете вообще как заинвестировать 50 тысяч баксов, можете как проинвестировать и можете 15 миллионов тысяч, 15 миллионов долей купить, 15 миллионов 750 тысяч. Отлично. То есть можете как проинвестировать, ребята, и все. И улететь в космос. Ну вы можете, конечно, там, допустим, у вас нет больших денежных средств, там, или вы там только начинаете, да, ну разные мы все люди. да. Вы можете с 500 долларов начать, вы можете за 500 долларов купить, к примеру, 100 тысяч долей, если на разовым платежом. А если через рассрочку вы, к примеру, можете вы можете взять рассрочку на 10 месяцев, каждый месяц выплачивать 50 баксов, к примеру, и вы купите там 97 тысяч долей. Вот. Поэтому сейчас вот такие вот цены актуальные, ребята. Поэтому пишите, задавайте мне вопросы, мои контакты под этим видео. Я вам помогу проинвестировать сюда в этот э, крутой стартап крутую технологию вот, ребята, реально обращайтесь моя ссылка будет в описании к этому видео э, присоединяйтесь к этому бизнесу, реально вот потому что на наступит 13 этап развития тут стартап, вот он реально с этапа на этап перешагивает, он может через этап перепрыгнуть, тогда он может вообще закрыться, ребята, то есть он по факту соберет необходимое количество денежных средств и все то есть там с учетом рассрочек ребята собрали 40 миллионов долларов я смотрю там слежу за новостями то есть там по сути им 50 миллионов долларов необходимо то есть практически уже финишная прямая ребята поэтому вы можете упустить свою возможность потом будете просто реально жалеть так, смотрите, на 13 этапе тут получается у нас, ну, уже, конечно же, меньше долей в дисконтах. Поэтому учитывайте этот момент. Чем раньше инвестировать, тем намного выгоднее, друзья. Так что вот такая информация. Обращайтесь, инвестируйте. Ссылка моя в описании, контакты в описании. Обращайтесь и желаю вам удачных инвестиций и хорошего настроения, ребята. Всем пока.